Всем привет, вы на канале Зашумим. В этом ролике мы с вами рассмотрим пример шумоизоляции на автомобиле Niva Travel. Начали мы, как обычно, с потолка. Потолок у нас обрабатывается в два слоя. Это слой виброизоляции и слой шумопоглотителя SoftWave 15. А площадь обработки потолка практически 100%, исключая только вот эти вот ребра жесткости. После сборки потолка мы приступаем к шумоизоляции пола в салоне и багажного отсека. Начнем с багажного отсека. Здесь у нас сейчас нанесено два вида материалов. Это виброизоляция и шумоизоляция. Причем виброизоляция также двух видов. На арках у нас нанесен, нанесен атом, а на полу нанесен вайпер. Вторым же слоем мы наносим шумоизоляционный мембранный материал комфортмат блокшот. Не забываем про а, крылья, а также не забываем про наши а, ловушки шумовые, которые наносят, за, наносятся наносятся скрытые полости. Зона под задним диваном она сделана в два слоя с применением комфорт-марта вайпера и интегры. А зона от торпеды до начала заднего дивана у нас выполнена в три слоя. Здесь у нас атом, интегра и э, акустическая мембрана-блокатор. Причем э, саму мембрану мы наносим максимально высоко, что с этой, что с этой стороны, для того, чтобы эффект от нашей шумоизоляции был э, максимально ощутим. Заключительные этапы работ это шумоизоляция багажника. Значит, во внутренней части багажной двери мы наносим виброизоляцию, а на самую пластиковую часть декоративную наносим слой шумопоглотителя. А также обрабатываются еще и вот эти вот стоечки, которые находятся а, вокруг стекла. После того, как сделали шумоизоляцию пола и багажника, перешли на шумоизоляцию дверей. Шумоизоляция дверей у нас делается в четыре слоя. Сейчас на двери уже нанесены три слоя материала. Во внутренней части, вот там вот у нас нанесен слой виброизоляции, вот такой же, как здесь, и слой шумоизоляционного материала. И, как вы видите, вот эти вот ребрышки жесткости мы не заклеиваем. Третий слой вот этот вот у нас закрывает все технологические отверстия, тросики. И четвертый слой – это у нас антискриптная обработка пластиковой обшивки. Обычно мы используем SoftWave. Это вот что-то, что, что нанесены на задние стоечки. Но в данном случае нам не дает зазор, который между этой обшивкой и металла нанести более толстый материал. Еще в этом автомобиле мы устанавливаем сетку в бампер. Сетка в бампер необходима для того, чтобы защитить радиаторы. Сетка ставится со съемом бампера, как правило, и покрывает все отверстия, которые находятся напротив радиатора. Частично она у нас прикручивается на саморезики, где невозможно прикрутить, она одевается на большое количество стяжек. Еще в этом автомобиле мы будем заниматься установкой небольшой, скажем так, аудиосистемы, которая будет заключаться в установке головного устройства и динамиков. Штатно здесь есть проводочка. Вот она. Значит, этот разъем у нас с питанием, этот разъем у нас с динамиком. Как мы видим, что здесь всего две пары проводов, которые заходят у нас в передние двери. Вот они. А для задней части проводка отсутствует. По этой причине мы проложили здесь по штатному жгуту проводку для динамиков. И вот там в конце она сейчас заканчивается. Потом оденется на место штатная пластиковая часть, на которой будет установлен динамик, динамики, которые будут находиться у нас в этих дверях, они будут установлены на подиумы. Высокочастотники у нас будут установлены в треугольниках. А вот в этом месте будет установлено однодиновое головное устройство. А Еще нужно будет установить антенну. Антенна у нас будет внутри салонная, установлена на лобовое стекло. Продолжение работ с нивот тревел. Это установка задних партроников. Задние портроники у нас установлены вот в бампере, один здесь, один здесь, ну и соответственно синхронно с левой стороны. Этот уровень выбран из-за того, что здесь у нас стоит запаска, и эта запаска, если мы поставим, допустим, вот на, вот ту, на верхнюю линию партроники, возможно будет давать ложные срабатывания. Дальше, соответственно, провод партроников идет по крыше и вперед у нас уходит дисплейчик. Дисплейчик у нас установлен пока вот в этом месте. Ну, скорее всего, он здесь и останется. Работа партроников у нас осуществляется следующим образом. Мы включаем заднюю передачу, подается питание на блок партроников, и дисплейчик начинает работать и показывать в центре. Вот здесь будет показываться расстояние, а слева и справа – это помехи. Значит, последний этап работы – это аудиосистема. Аудиосистема здесь достаточно простенькая. Это магнитовый Alpine, двухкомпонентные фронтальные акустики, акустика Герц и коаксиальная тыловая. Все установлено по штатным местам. Тыловые динамики установлены вот в задней полочке. Это вот уже собранная сторона. Эта сторона еще пока без крышечки. Передние динамики у нас установлены в передних дверях. Значит, здесь у нас медбасы. Медбасы установлены на специальные подиумы. Вот они вокруг. И высокочастотник установлен на треугольничке в дверях. А головное устройство установлено в штатное место. Это, как я говорил ранее, это Alpine. Это обычный ресивер с возможностью подключения блютуза и а, флешки. На этом, пожалуй, все. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.